Итак, всем привет! С вами снова я, Кит. Сегодня я буду вам показывать еще один механизм. Он называется Душ. Идем э, в душевую. Э, раз. О, как хорошо. Моемся, моемся. Опа, и все окей. Ну, если вы увидите. То он работает на простом поршне и там вода <связывается> сейчас я вам на улице это покажу <связывается> <связывается> ай-яй-яй понятно а, на самом деле меня вот это чудо бесит так строим это и так примерно я не вижу где здесь, здесь разница вообще я просто буду делать наподобие но здесь по идее ничего не важно это нет просто я э, ну я не знаю просто я видел как бы ну видеохи да я не знаю э, то, то делаю про это видео или нет но мне кажется есть такое видео тоже где то просто я проситил одно видео и сделаем вместо того, что. Ну, раздатчика там с, с ведром воды. Просто вот такую вот фигню. Так. Угу. угу. Так. Это так, наверное, ну, что покрасвей. Так, заделаем здесь все. Потом.. <связь> делаю вот такую вот колонку вверх. М -м -м. Сейчас я врубаю. Вот эту Ну и там сверху вы можете заделать. Ну <связь> на самом деле надо повыше было сделать да блин э -э, ладно сейчас мы уверены отсюда и <coughs> сделаем и переделаем чуть-чуть повыше вот да. Вот так, все окей. Я успел, я успел, ехал. Так что, donc, теперь все окей. Ай-яй-яй. Кроме одного инцидента. Вот на самом деле, от меня вот это бесит иногда просто. Это реально вот такое беседшее занятие. Это да. Блин. На самом деле, ну, реально надо вот сюда вот поставить этот раздатчик, но... Ну, смотрите, фигня какая. Вот так вот, да? Хотя... А! все, я понял из-за чего эта фигня была. сюда. Ты Это вот блоки по блоке нужны, чтобы оно не вытекало. Вы же, наверное, понимаете, да? Ну, в принципе, все. Мы сделали наш душ. Всем спасибо за просмотр. С вами был я. Скай закид. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.